Магазин Мототек представляет мотоцикл GMAX Racing. Модель оснащена мотором 50 кубических сантиметров. Двигатель зоншень. Он четырехтактный и двухклапанный, и верхневальный еще. Коробка стоит, механика четырехступенчатая. Первая передача вниз, остальные вверх. Между первой и второй нейтрал. Спереди установлена телескопическая вилка, дисковый тормоз. Сзади также само дисковый тормоз установлен. И моноамортизатор, который работает через систему пролин. Мотоцикл оснащен центральной подножкой. Работает он вот так. На приборной доске есть абсолютно все. Есть спидометр, тахометр, уровень топлива. Также указатель нейтральной передачи, указатель положения передачи, повороты и дальний свет. Стоит классное освещение. Установлены две фары с галогеновыми лампами. А также установлены диодные повороты спереди и сзади. Мотоцикл двухместный, сиденье разделенное, то есть задний пассажир сидит совершенно на другом сиденье. Есть ножки для заднего пассажира и ручки здесь.